Привет! В маркетинге есть проекты, где имеется так называемая креативная составляющая, которая сама по себе является очень неоднозначной. Почему? Потому что нету однозначного критерия, как определить вот это красиво-некрасиво, правильно либо неправильно, хорошо либо плохо. И вот эта неоднозначность, она делает проекты сложными. Здесь может быть очень много правок, каких-то изменений. Вот что со всем этим делать? Вот об этом мы и поговорим в этом видео. Видео будет полезным маркетологам, дизайнерам, то есть всем тем, кто периодически сталкивается с подобными проектами. Также я в этом видео поделюсь одним своим подходом, который условно я для себя назвала «белочка», и который мне очень сильно иногда помогает в подобных ситуациях. Итак, поехали! Давайте сначала договоримся более конкретно, о чем пойдет речь. Мы здесь будем рассматривать проекты с креативной составляющей. Это может быть дизайн для полиграфии, разработка макета, разработка видеоролика, разработка веб-дизайна, создание анимации, написание статей и текстов тоже сюда же можно отнести. То есть это все те проекты, в которых нет однозначных критериев правильности. И когда такой проект принимается, очень часто это субъективная точка зрения конкретного человека. Вот он считает, что то красиво, он считает, что то правильно, вот он считает, что эта статья написана хорошо, а кто-то другой может считать совершенно по-другому. Еще раз хочу обратить внимание, что здесь, как правило, имеет место определенный человеческий фактор. То есть это либо какой-то сложный клиент, проблемный заказчик, придирчивый руководитель. И именно вот этот человеческий фактор, он и вносит сложности в процесс и вносит свои определенные коррективы первые несколько рекомендаций они будут немного банальными но все равно на это стоит обратить внимание первое это важность технического задания очень важно разобраться с тем что конкретно нужно сделать бывает что заказчики описывают а что еще хуже проговаривают объясняют то что нужно делать очень сложно и вот это первый признак того что проект может быть проблемным и содержать потом большое количество правок так вот с техническим заданием нужно разобраться его нужно писать, максимально формализовать. Очень важно брать все документы типа брендбук, корпоративный стиль, правила оформления. Это все потом поможет избежать очень большого количества проблем. Второй момент, на который нужно обратить внимание, если это новый заказчик, или мы только начинаем работать с компанией, то здесь очень важно посмотреть на те работы, которые уже были приняты, если есть возможность посмотреть на наработки, которые не были приняты, это тоже очень ценная информация. Все это позволяет уловить вкусовые предпочтения и понять, в каком направлении нужно думать, в каком направлении нужно двигаться. Еще одна рекомендация, если есть подозрение, что это заказчик сложный, это проблемный клиент, то перед тем, как презентовать свои наработки, свои идеи, это можно показать кому-то, кому мы доверяем с профессиональной точки зрения. Во-первых, этот человек может дать обратную связь, полезную, что улучшить, что подправить. А второе, если вдруг начнутся какие-то наезды, типа тут все плохо, все ужасно, мы в этой ситуации будем чувствовать себя более спокойно и более уверенно понимать что с нашей работой все хорошо то есть да понятно туда можно вносить правки что-то менять но ничего супер ужасного там нет и вполне возможно эта ситуация которая происходит вот с такими наездами это связано с личными проблемами какого-то человека психологическими проблемами либо это могут быть проблемы в организационной структуре компании Ну и теперь обещанная белочка нужно понимать что есть такие люди которые не могут вот взять и с первого раза все согласовать по разным причинам кто-то будет придираться вносить правки и таким образом самоутверждаться кто-то будет вот, поддерживать статус свой то есть вот нужно поддерживать такой вот имидж вредного придирчивого руководителя требовательного руководителя кто-то может быть страдает формой такого вот злокачественного перфекционизма неуверенный в себе короче причин может быть очень много и понятно что это личные причины человека это никак не связано с работой и вот на эту тему есть старый но очень хороший анекдот когда студент первокурсник сделал контрольную работу по черчению и просит своего друга который уже учится на последнем курсе посмотреть и дать ему какие-то рекомендации что нужно исправить его друг смотрит говорит все хорошо вот это хорошо вот здесь все правильно все отлично а вот здесь нарисую белочку первокурсник начинает возмущаться слушай какая белочка к чему здесь белочка у меня тут все так красиво Он говорит: послушай поверь моему опыту нарисуй вот здесь вот белочку ну он нарисовал на следующий день приносит работу преподавателю преподаватель смотрит и комментирует хорошо отлично вот это очень хорошо вот это замечательно вот это просто супер Но вот белочку надо убрать я думаю, идею вы уловили, но продолжая тему, вот, что белочку надо убрать, я приведу свой пример из жизни. В одном проекте мы недавно делали видеоролик, и вот готовится первый драфт первый вариант собранного видео я знаю что в этом процессе будут правки какие-то рекомендации что изменить это нормально это часть процесса и вот я провела эксперименты в одном месте в видеоролике совершенно нелепым образом ни к селу ни к городу появлялась белочка она была маленькая невзрачная но все-таки заметная. и вот на эту белочку была интересная реакция значит один коллега вообще ее не заметил пока ему не сказали что там есть белочка но некоторые коллеги все-таки на нее среагировали, начали описывать, что она там не подходит, стали рекомендовать на что ее можно заменить и так будет лучше. Некоторые описывали свои чувства, что эта белочка она привлекла очень много внимания, стала наводить на разные мысли, что она мешала воспринимать контент и мешала воспринимать информацию. Я проанализировала ответ одного коллеги, собственно. Вопрос был, что здесь исправить, какие правки нужно в этот видеоролик внести. Так вот самое интересное, что если бы не вот эта белочка, то по существу вопроса этому коллеге и сказать-то бы было нечего. К чему я веду? Я веду к тому, что вот о таких белочках нужно позаботиться заранее. То есть облегчить людям задачу, чтобы они долго не искали, а за что можно зацепиться. Ну понятно, можно, например, взять и изменить какой-то оттенок цвета, чтобы он не сильно вписывался в палитру цветов, которая используется, Либо, например, взять какой-то элемент, который будет не сильно вписываться в композицию, добавить какую-то нелепую деталь. То есть мы сейчас абстрактно говорим, а не о каком-то конкретном проекте. Но я хочу просто донести идею, что в работе со сложными заказчиками, с проблемными клиентами, вот таких вот белочек, вот этот подход можно использовать. И это может очень сильно помочь в работе. Еще одна рекомендация. Есть такая шутка: коллеги с нашими правками стало еще хуже, поэтому верните первоначальный вариант. Шутка шуткой, но в реальной жизни такое бывает. И не всегда это возможно. То есть идет процесс, вносятся правки, потом еще раз вносятся правки, и вот промежуточной версии проекта, промежуточной версии файла, они не сохраняются. И поэтому нет возможности к ним вернуться а это нужно предусмотреть особенно если мы имеем дело с каким-то проблемным заказчиком допустим сложным клиентом то есть откат назад на какую-то версию проекта он должен быть возможен и вот такая вот предусмотрительность она может помочь в каких-то ситуациях сохранить очень много времени сохранить какие-то ресурсов ресурсы и самое главное это может помочь сберечь немножко нервную систему Поделитесь в комментариях, а есть ли у вас какие-то хитрости, вот ваши подходы, которые вы используете для того, чтобы облегчить процедуру согласования. Если вы хотите более подробно изучить эту тему, то у меня есть другие видео на моем YouTube-канале, в которых тоже рассматриваются вот эти вопросы. Ссылочки будут в описании. Поделитесь в комментариях, была ли эта информация для вас полезной. Ставьте лайк, если вам понравилось видео. Подписывайтесь на канал «Просто про маркетинг». Ну и до встречи в новых видео. Пока!